Всем привет, снова с вами Карит Корс и машинки Optima Кида. Сейчас в третью часть продолжаем мы играть. У нас, ух ты, появилось какое-то временное задание, что же это могло быть? А это спецмиссия, нужно спасти своего друга. В общем, как всегда, круто, бублик, второй раз почти тоже бублик, 100... а, бомбочка, 3 бомбочки 10%. Энергии у нас появилась для ускорения. И вот нужно догнать эту машину, конвой вот этот, и спасти нашего друга. как его, кстати, зовут? Я уже, если честно, подзабыл. В первой части он тоже у нас был, только он у нас был нашим противником. Сам.. Нет, не самым первым или самым первым. Если честно, я уже все позабывал, так долго не играл. О, в первую, во вторую часть вот, мы вперед, только смысл с того что мы вырвались вперед нам нужно нужно уничтожить вот эту конвоирную машину и естественно э -э -э, самим же не погибнуть а полиции как вы видите здесь очень очень еще и вертолет ничего себе с бомбочками с этими со своими я ай-яй-яй так ребята не кусайтесь не кусайтесь и и надо, и надо бомбочки все таки использовать я уже забыл про них Совсем забыл про бомбы, а ребята у нас уже практически все... о, все в жизни у нас ребята вытащили. В общем, не получилось. Будем надеяться, что еще когда-нибудь выпадет у нас возможность спасти нашего друга. Имя которого мы не помним, кстати, ребят. Кто помнит, напишите нам, пожалуйста, напомните в комментариях. А пока поедем дальше. У нас седьмой этап как-то у нас после... После третьего везде по, по два счета не получается у нас уничтожить достаточное количество противников. Ух ты как, 20% энергии прям на всех кольцах попалось, на всех кругах у нас энергия. 20%, ну я считаю, это круто. Хотя, может, может и нет. В общем, едем, сейчас узнаем, давай, ух ты, пропустили машины, кто будет играть, старайтесь не пропу... перелетели, не пропускать машинки, ведь именно за их уничтожение нам и дают вот эти бонусы, плюшки. Ух ты, ловушка, видели, снизу была, ловушечка такая, а здесь не было ловушки, я думал была, и поэтому включил нитро, перелетел, потерял две машинки потенциально, которых можно было уничтожить. Еще одна фишка, которую я заметил, сейчас поделюсь с вами Ну, то есть, когда доберусь до нее, тогда сейчас вам и расскажу, наверное Так, ой-ой-ой, да, вот так, видите Кристаллики повыпадали, и их нужно собирать Они, ну, поняли Не просто, что выбить их нужно, и они ваши Их нужно выбить, еще и поднять Сейчас я дальше чуть-чуть вам постараюсь Показать, с чего я сделал Такой, ой-ой А, там тоже, лов... нет, есть там ловушка Там ребят попосваливалось немерено К сожалению Я не насобирал их В общем, полазил по настройкам И я нашел, что здесь тоже можно поставить магнит Ух ты, ух ты, ух ты полицейские Бомбочку, бомбочку, еще, еще Ох, уничтожили Я, если честно, их очень боюсь Доехали и обратно у нас Два счета получилось заработать как-то стабильно мы идем на два счета, и они нам дают сколько, если я не ошибаюсь, не дождался, 25% кристалликов они нам добавляют. То есть два заработанных счета умножаются количество заработанных алмазов на два. Вроде. Вроде так. Кто не понял, напишите. Я не понял, постараюсь объяснить по-другому. Атака во всех трех кольцах. Атака. И у нас 35% атаки добавилось. Я думаю нам это очень сильно поможет Очень-очень-очень присильно поможет нам Большое количество атаки Да, надо было ехать вниз Так, сразу половину Ой, за два раза уничтожили машинку Аж сама игрушка написала нам Ух ты, пух ты Ух ты, пух ты Так, зелененькая это А, бомбочки, эти бомбочки нас не берут Я уже понял а вот когда красный берем щиточек. Вот видите, алмазики повылетали, и их нужно собирать. Они, ну как бы нам еще не это, не достались. Ну, поняли, о чем я, алмазики нужно вылетать. То есть мы с противника, вот смотрите сейчас. Сейчас я его догоню. Опа! Выбили с противника кучу алмазов, и нам нужно их пособирать, а циркулярка не дает. То есть толку мало с того, что мы их повыбивали. Ой-ой-ой, их... ух ты. Их нужно еще пособирать. А получится у вас это сделать или не получится, как только что у меня это уже дело другое. Ой, на кактус на. Ух ты сверху первый раз переехали кактус и проскольз. Ух, шокер. Ух ты ж, я же не замечал, что есть полицейские с шокерами. Как они нас.. Как они настолько бьют, отбросили назад. Жизни потихонечку она заканчивается, но я надеюсь, что. Ой-ой-ой, ловушка, ой, ой, ловушка, ловушка, ловушка, ловушка. Давай, давай, давай, гризем, грязем дверь, раз, давай, давай, давай, давай, давай Ух ты, пухты! Вы ви видели, как мы выскочили. Ничего себе! На последних парах нас чуть-чуть бы еще раздавило Ого гошеньки, -го, го! Как нам повезло. О, еще и полицейские. Ну шокеры. Спереди. Из-за бомбочку на. Ой, ой, жизни, жизни. На последних процентах жизни мы закончили этот этап. В общем, ребятки, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Пока-пока.